Всем привет! Меня зовут Дмитрий и на этот раз я расскажу вам о гоночной игре жанре экшн под названием Mario Kart 8 Deluxe. Игра состоит из отдельных локаций, физически не связанных друг с другом. Локации по типу делятся на кольцевые трассы, линейные и арены. Игроку предстоит управлять картом, которые можно кастомизировать перед гонкой или чемпионатом. Сборка состоит из выбора водителя, базы карта, колес и крыла. Все водители доступны сразу, а комплектующие для карта открываются по мере накопления подобранных в ходе заездов монет. Каждый компонент влияет на определенные характеристики карта. Скорость, ускорение, масса, управляемость и проходимость. По некоторым поясню. Масса карта играет роль в столкновении двух игроков. Проходимость определяет скорость прохождения участков бездорожья, не относящихся к основному маршруту. Характеристики персонажей неудобно сравнивать в самой игре. Советую поискать в интернете таблицы, составленные игроками. Для гоночных заездов есть градация темпа игры. Чем выше темп, тем выше значимость сборки карты. Искать универсальную сборку смысла нет. Цель кастомизации — настроить карт под индивидуальный игровой стиль. В основных игровых режимах присутствует боевая система. По локациям разбросаны кубы со случайными предметами. Случайны они лишь отчасти. В зависимости от занимаемой игроком позиции выпадает предмет определенной группы. В плетущемся в хвосте выпадают предметы, помогающие сократить отставание основной группе чаще выпадают атакующие предметы. Некоторые из них наводятся на оппонента автоматически, а некоторые потребуют точности от игрока. Лидерам выпадают предметы, которыми можно оборониться, и монеты, которые увеличивают базовую скорость карты. Подробное описание всех предметов доступно в разделе «Помощь» главного меню. В механике вождения особое внимание уделено управляемому заносу. Помимо быстрого прохождения крутых поворотов, продолжительный дрифт дарует кратковременное ускорение. Небольшое преимущество можно получить на старте, нажав на газ при появлении цифры 2. В игре присутствуют 4 основных игровых режима. Режим «Гран-при» предлагает участие в чемпионате, где победитель определяется по сумме очков, набранных в четырех заездах. Режим «На время» предлагает посостязаться в скорости прохождения трасс и побороться за место на доске подсчета. Режим «Гонка» предлагает создать чемпионат по своим правилам. Имеется возможность разделения гонщиков на две команды. Режим «Бой» предлагает на выбор 5 мини-режимов с акцентом на боевой системе. Именно здесь используются локации типа «Арена», а цели достигаются путем успешного применения предметов. В игре присутствует многопользовательская игра, как локальная, так и сетевая. В локальной игре один экран могут разделить до 4 игроков, а в сетевой лишь двое. Для начинающих игроков предусмотрены функции, облегчающие процесс вождения. Контролировать их можно из меню паузы, прямо посреди заезда. Смарт-управление работает на манер бортиков из боулинга. Игра не дает карту упасть в пропасть или врезаться в заграждение. Рулевое управление можно назначить как на гироскоп, так и на стик джойкона. Автоускорение избавляет от необходимости постоянно держать большой палец на кнопке подачи газа. В игре присутствует функция записи повторов. Последние 12 заездов сохраняются в разделе MKTV и перезаписываются по мере пополнения. Защитить от перезаписи понравившийся повтор можно добавив его в группу «Избранное». По завершению заезда игра автоматически склеивает нарезку из интересных моментов. Но при желании игрок может внести изменения в монтаж. Вот такая игра Mario Kart 8 Deluxe. Благодарю за внимание и желаю приятной игры.